Работы. у нас первый обряд для увеличения состояния значимости ума и реализации мы рассмотрели вопрос который называется вопросом очищения помещения и гармонизации Какие самые простые практики существуют для того чтобы быть очень везучим человеком если я так делаю семь раз то тогда я на протяжении даже 7 дней становлюсь более успешным чем те люди которые являются моими конкурентами она еще и делает человека не только умным счастливым удачливым но она еще и приводит к тому, что улучшается память и улучшается зрение. Что это даст нам? Если мы выполняем практику, то у нас появляется и здоровье, и благополучие. Для благополучия с владыкой планеты. Это делает человека благополучным. Молодцы, все сработало, ура. Теперь вы будете всегда успевать во всем, а также у вас будет превосходство над людьми. Стечение богатства сейчас сделать, чтобы ко мне стекалось богатство. У меня не получается никак стать богатым человеком, не получается среди людей.